Подтвержденным фактом является то, что климат на планете меняется. Причем меняется очень быстрыми темпами. И эти изменения в основном являются производными от астрономических процессов и их цикличности. Мы рассказывали в наших видео, что геологическая история планеты свидетельствует о том, что подобные фазы глобального изменения климата случались неоднократно, и что на эти процессы человечество на сегодняшний день не в состоянии повлиять, и к этим событиям нужно готовиться заранее, как максимум, что имеет человечество – это несколько десятилетий. И подробнее на этом не будем заострять внимание в текущем видео. А поговорим о том, что человечество никак не собирается готовиться к предстоящим неизбежным катаклизмам. И как бы глупо с точки зрения логики это не звучало, наоборот старается ускорить предстоящие катаклизмы всеми возможными способами. Ученые из Великобритании, Германии и Нидерландов бьют тревогу о грозящей экологической катастрофе. Занимаясь изучениями насекомых, было отмечено стремительное вымирание их популяции за последние десятилетия. Специалисты из Германии, проведя замеры в 63 природоохранных зонах, обнаружили, что общее число насекомых резко сократилось на 79% за последние 27 лет. Предполагается, что за пределами таких территорий, где отсутствует защита животных и растений, ситуация намного хуже. Есть все предпосылки, что такая тенденция наблюдается также и в остальных частях Европы и мира, где развито сельское хозяйство. Человечество делает непригодным к существованию для животных, растений и насекомых огромные участки нашей планеты. Применяются гербициды, инсектициды, пестициды и различные химические удобрения в сельском хозяйстве. Насекомые составляют две третьих всего живого на планете и играют ключевую роль в пищевых процессах и опылении растений. Потеря насекомых приведет к катастрофическим последствиям, обрушатся все экосистемы. Ученые заявляют, что экологический апокалипсис в таком случае неизбежен. В мировом обществе нужно срочно менять потребительское отношение к жизни на созидательный вектор. Ведь уже сейчас наблюдается утрата духовно-нравственной основы, той основы жизни, ради которой существует род человеческий. Межи да грани, соры грани, да ссоры вот конечный результат развития системы потребительского общества. Все это одни и те же программы системы, которые действуют везде однотипно – между странами, между народами, между людьми, проживающими на одной улице и даже между людьми в одной семье.